Метро в Лиссабоне простое и незамысловатое по сравнению со многими другими городами Европы. Всего лишь 4 ветра – зеленая, синяя, желтое и красное. Очень люблю его именно за то, что в нем легко ориентироваться и невозможно запутаться. Часы работы и стоимость проезда. Метро работает с 6.30 до часу ночи. В некоторые праздничные дни может работать дольше. Сверить время работы метро можно на сайте метрополитена. Ссылка будет в описании. Предоплаченная поездка стоит евро 50 плюс 50 центов за саму карту. Но стоимость за одну поездку может упасть, если вы будете пополнять карточку деньгами по системе запинг. Что касается самой карточки, то ее можно приобрести в автоматах в самом метро или в кассах на станциях. Причем у каждого пассажира должна быть своя собственная карта. Нужна карточка, кстати, не только на входных турникетах, но и на выходе. Так что не потерять ее, это важно. Что надо знать? В городе спуски в метро можно узнать по красным буквам М. Вход на саму станцию и выход осуществляется через турникеты, к которым прикладываются карточки. Кассы на станциях не всегда открыты, особенно по вечерам. Поэтому советую всегда иметь под рукой монеты или банковскую карточку для того, чтобы оплатить поездки через автомат. Чтобы пройти через турникет, ищите тот, над которым будет зеленая стрелка. Красный крестик означает, что пройти через данный турникет нельзя. Электронные табло на платформах помогут узнать, до какой станции едет поезд, время ожидания и другую полезную информацию. Имейте в виду продолжительные интервалы между движением поездов. Перерыв час-пик может быть около 5 минут, а то и больше. В выходные дни интервал еще длиннее. Следите за объявлениями в метро или на сайте метрополитена. Персонал иногда бастует, поэтому если вы собираетесь в аэропорт, то будет не лишним перепроверить, не намечается ли ГРЭФ. Забастовка. Зеленая ветка. Вечером и в выходной день на этой линии пускают составы с тремя вагонами. Советую на всякий случай ждать поезда ближе к началу или в середине платформы. Это особенно актуально, если вы едете из аэропорта и с вами тяжелые чемоданы. Догонять с ними поезд не очень удобно. Если вы любите быстро ходить, то в метро Лиссабона придется набраться терпения. Здесь нет такого ритма, как, например, в Киеве. Трамваи, фуникулеры и лифт. Метро, трамваи, фуникулеры и лифт, а также автобусы объединены единой системой оплаты проезда. Это очень удобно, поскольку позволяет пользоваться одной и той же карточкой вне зависимости от того, на чем вы едете. Немного расскажу вам о каждом из видов транспорта. Желтый трамвай, без сомнения, такой же символ Лиссабона, как Сардин и мост 25 апреля и статуя Иисуса Христа. Так что прокатиться на нем вы точно захотите. Сразу предупреждаю, что очередь на знаменитый номер 28 настолько длинная, особенно летом, что вам может не хватить терпения выстоять в ней до конца. Но 28-й не единственный маршрут, по которому ходит традиционный лиссабонский трамвай. Например, вы можете проехать на классическом желтке номер 12. Он огибает весь замковый холм и довезет вас до таких достопримечательностей, как Собор Сэ, смотровые площадки Санта-Лузия и Портаж Дусу. Что касается фуниколеров и лифта. фуниколеров в городе 3: Лавра, Бика и Глория. Плюс лифт Санта-Жушта. Все они расположены в центре города и безусловно не уступают трамваю своей красотой и функциональностью. Кроме того, ими часто пользуются сами жители столицы. Кроме лифта Санта-Жушта, пожалуй, он теперь всецело принадлежит туристам. Часы работы и стоимость проезда. Расписание работы трамваев, фуникулеров и лифта можно посмотреть на сайте Кориж. Ссылка будет в описании. Также расписание висит на каждой остановке. Оплата в трамваях, фуникюлерах и лифте производится той же карточкой, что и в метро. Если вы вдруг забыли заправить ваш билет, то его также можно купить у водителя. Стоимость поездок можно посмотреть на сайте. Ссылка будет в описании. Что нужно знать? Не путайте красные и зеленые трамваи с желтыми. Красные и зеленые туристические, работающие по системе хопонг-хопов. Желтые городские. Билеты на трамваи и фуникулеры, купленные у водителя, обойдутся вам дороже, чем те, что вы покупаете в автомате в метро. Например, одна поездка на трамвае вместо евро 50 будет стоить аж 3 евро. Чтобы трамвай остановился на нужной вам остановке, нужно нажать на кнопочку «Стоп». Такие кнопки расположены на поручнях в салоне. Вход в трамвай и фуникулер через переднюю дверь. Там находится автомат, к которому прикладывается карточка. Расписание движения отличается в зимний и летний период в августе, а также в выходные дни и праздники. Будьте внимательны. Часто по маршруту 15 запускают современный трамвай, а не классический желток. В трамваях следите за своими кошельками, на таких маршрутах как 28 и 15 часто орудуют карманники. Элевадор Бика и его короткий маршрут настолько фотогеничен, что его лучше фотографировать, а не ехать на нем. Автобус. Автобус в Лиссабоне может стать настоящим открытием. Всего в городе 172 маршрута автобусов, но нужно помнить, Лиссабон город старый и улицы в нем узкие, поэтому автобусы часто застревают по пути, например, когда нерадивые водители паркуются в неположенных местах, поэтому доверять расписанию на 100% нельзя. Часы работы и стоимость проезда Автобусы, так же как и трамваи, лифты и фуникулеры обслуживает компания «Кариш». и в них тоже можно использовать ту же карточку, которой вы пользуетесь в метро. Оплатить проезд также можно прямо у водителя. Основная часть автобусов курсирует с 5-6 утра до 11 вечера. Но некоторые популярные маршруты ходят и до полуночи. Есть даже ночные автобусы. Они ходят с интервалами в 30-35 минут с полуночи до 5 утра. Маршруты и расписание можно посмотреть на сайте. Ссылка будет в описании. Что нужно знать? Городские автобусы, как и трамваи в Лиссабоне, желтые. На табло впереди высвечивается номер маршрута и конечная остановка. Вход через переднюю дверь, выход через среднюю. На входе турникет, к которому нужно приложить вашу карту. Если вы ждете на остановке и приближается тот автобус, что вам нужен, нужно махнуть ему рукой, иначе он не остановится. Чтобы сообщить водителю, что вы собираетесь выходить на следующей остановке, нужно нажать на кнопку «Стоп». Кнопки находятся на поручнях в салоне. Расписание автобуса можно найти на каждой остановке. Часто на остановках есть электронное табло, на котором указано время ожидания того или иного автобуса. О приходе автобуса также можно узнать отправив СМС. Автобусные остановки оборудованы табличками, на которых указан номер остановки и номер телефона, по которому можно отправить СМС. Как и в случае с трамваями и фуникулером, расписание движения отличается в зимний и летний период, в августе, а также в выходные дни и праздники. Надеюсь это видео было полезным. Если вы хотите посмотреть больше видео про Лиссабон, найти их вы сможете по ссылкам в описании. И приезжайте в Лиссабон.